Сначала пробежимся вообще по случаям отравления всяких оппозиционеров. С моей точки зрения, все эти карамурзы и прочие придурки, которых травят аж по два раза, они упорно возвращаются обратно в Москву под теплое крылышко все тех же отравителей. Ну, это все сказки народов Африки. Не знаю, какие вещества они употребляют, прежде чем впасть в кому. Я вообще в этой области отсталый человек, и могу только по запаху отличить траву от обычного табака. Отравление Скрипалей – это также фикция, его я подробно разбирал вот здесь. Перед самыми президентскими выборами незадолго до Чемпионата мира по футболу в России, такая операция Путину нафиг не была нужна, а вот британцам для пропаганды – самое то. Было еще отравление арабского террориста Хатаба. очень давно и это тоже сомнительное дело, скорее всего Хаттаб сам помер от какой-нибудь болезни. Или свои его шлепнули, потому что надоел, в любом случае перепроверить это невозможно. Остается Литвиненко, британские власти обвинили в его убийстве Андрея Лугового, а Владимир Путин вручил Луговому медаль Ордена за заслуги перед Отечеством. Вообще-то сказать по правде, Литвиненко был подлейшим человеком, который написал совершенно лживую книгу ФСБ «Взрывает Россию», он же участвовал в создании одноименного фильма. То есть а мало того, что предатель и перебежчик, так еще и активно участвовал во вражеской пропаганде. За уничтожение такого подлица надо было бы давать героя России, а не какую-то медаль ордена. Хотя, возможно, я что-то не понимаю в кремлевской символике. По Литвиненко оставляют открытыми два варианта. Первый вариант, он помер сам от какой-нибудь рака крови или желудка. А британцы, пообещав пенсию его семье, Напоследок поиграли с ним в небольшой спектакль. Владимир Путин решил, что легенда о том, что любого предателя постигнет страшная смерть, будет полезна для его страны, и вручил главному подозреваемому символическую награду – ну по методу дзюдо, когда противник ловится на собственной атаке. Но британцы тоже не лыком шиты и тоже всякие приемчики знают. Они сказали – ах так, ну так мы из тебя Владимир Владимирович слепим главного мирового отравителя. И теперь, как только кто-то где-то потеряет сознание, так ты у нас сразу и будешь виноват. Второй вариант Путина действительно отравил Литвиненко. И британцы за него на это обиделись и также придумали ему в наказании Скрипалей и прочую Шушару. Но в таком случае награда луговому все-таки должна была быть более серьезной.